день 242 -й. достойная карьерная лестница Л а, денег достаточно лето ленивый воскресный денек не дома вы сэм успешно этим пользуетесь. вы бьетесь головой об буфет доставая два последних пуска домашнего торта складовкой жилось намного удобнее вам, Сэм, редко приходилось доедать сладости в этом доме, так что вы наслаждаетесь каждым мгновением. Не, успеете вы до... Не успеваете вы доесть, как кто-то начинает колотиться в дверь. Наверное, это Чарли вернулся от активистов. Он относится <рых> он <носится> по... <рых> по всему вашему дому и ищет вас, полетая в кухню, он широко улыбается. У меня очень крутые новости. Вы, Сэм, сидите за дыхание и ждете. Готовы, спрашивает Чарли. Вы оба радостно киваете. Он гордо достает из кармана значок и предъявляет вам. Я поступил в кадеты общественного содружества первого уровня. И теперь у меня куча дел. Иногда я буду пахать по выходным, но это ужасно круто. Сэм поздравляет Чарли, а вы недовольно хмуетесь. Для подростков это серьезный шаг. Вы, Сэм, улыбаетесь сыну. Вы рады, что он счастливо добивает своих успехов, естественно. А, как все быстро. У нас, в принципе, хотя бы деньги есть, уже хорошо. Есть на что жить, и уже все хорошо. День 278 восьмой, Знак грядущих перемен. А, День достаточно. Вылазки за покупками, которые и до санкций были ужасно утомительны, стали еще невыносимы. Вы раздобыли почти все необходимое на свой, но завтра опять придется отправиться за добычей для семьи. На выезде с парковки очередь, но в темноте не видно, что ее вызвало. Вы надеетесь, что это не затянется надолго. Когда наконец, выезжаете, машины перед вами. И вы понимаете, что на выезде устроили пропускной пункт. Дружелюбный парень в форме прогресса с многочисленными нашивками ООС проходит и постукивает по лобовому стеклу, а вы опускаете его. Добрый вечер. Все в порядке? Просто хотелось бы взглянуть на вашу карту членства команды. Кажется, сам что-то об этом знает. Вроде пару недель назад что-то заполняли, вроде в наконец предъявляете карточку. Все замечательно, спасибо, не забывайте следить за новой лотерейной командой. Там очень интересные призы, хорошего дня Парень улыбается, похлопывает рукой по капоту И прощается с вами Призы просто за наличные карты, невероятно Они что, стали обязательными? Ха -ха. Нет, конечно же, призы за наличие карты Это же классно Ну, шанс есть А какой он уже не важен. 290, приглашения не заслуживающего внимания Сегодня суббота, один из ваших редких выходных, и вы стараетесь выжить из нее максимум Но приближается вечер, и вы мрачно думаете о приглашении, которое осуждающе смотрит на вас в Вечеринка первого, обязательно рабочее мероприятие, говорил Бозму. Не смей опаздывать Вы уже пропустили одно рабочее мероприятие на выходных, в этот раз лучше поехать Ради свободного вечера субботы, вы уж как-нибудь переживете очередную записку от Бозмана Бля, не-не-не, пойдем, на этот раз сходим, то есть у нас нет никаких, каких-то там супер серьезных планов ну, как я считаю, да, мы же там как-то... А -а -а, в принципе, мы обычно из выходных пытаемся выжить, да, но прошлые выходные мы хорошо семью провели. А тут уже неизвестно, чем будем заниматься. Сидеть тупо на диване или на кровати или также за компьютером. Нет. Пожалуй, я уже пропустил одно, на этом мы поедем. Лучше начать собираться. Может, Сэм вас подборить, пара рюмчик поможет социализироваться с коллегами. Ну, не будет же настолько ужасно. Вы отлично поработаете, правда? «Вечеринка вечерних новостей. День 290. Вы едва успеваете к вечному времени в Савинь... Савиньон, один из самых старых и раскрошенных отелей в столице. На входе почему-то очередь. Оказывается, в дверях гостей обыскивают сотрудники с военной выправкой классических костюмов. Стоя в очереди, вы невольно подмечаете, что это самое красивое здание, которое вы видели в своей жизни. Вас ощупывают со всех сторон и пропускают внутрь. Вы вздыхаете с облегчением». Вас отправят в большой боль... больный зал. Вы идете по указателям, поражаясь размером этого дворца и количеству вооруженной охраны. Когда вы, наконец, забираетесь до зала, женщина у входа с очень строгим видом интересуется, как вас зовут. Я Алекс Уинстон. Она быстро сверяется со списком и шепчет что-то что стоящему рядом официанту. Вы пришли как раз вовремя, чтобы успеть занять свое место перед ужином. Эммануэль вас проводит. Официант улыбается вам открывает одну из огромных дверей, приглашая вас войти. Вы сразу понимаете, почему этот зал называется «Большим». Вы на замираете, чтобы осознать происходящее. Эммануэль, Эммануэль, да. Касается вашей руки и приглашает пройти за ним. Вас усаживают за один из центральных столов, откуда прекрасно видно сцену. Кажется, сейчас вы у Бозмана на хорошем счету. Вы сидите с коллегами, которые видели в офисе первого, но не очень хорошо знаете. Кто-то из них взволнованно сообщает вам, что это корпоративный вечер награждений и речей. По крайней мере, здесь должно быть вкусно. Ужин очень неплох, а вино явно дорогое. Помогает наладить разговор. К вашему удивлению, вам вручают награду лучший новичок первого. Уоу, это и вправду неожиданно. Я там столько раз накосячил, что блядь, что пиздец. Идя за наградой, вы узнаете ведущего. Это доктор Эдриан Блейми, известный благодаря участию в рейсах. Он благодарит прогресс за спонсирование праздника в этом году, а премьер-министров Питера Клемента и Джулию Солсбери за участие в мероприятии. Поднимаясь на сцену, вы видите, что за самыми лучшими столами действительно сидят премьер-министры. Боузман, Меган и другие богатенькие типы, которых вы не знаете, не узнаете. Это, конечно, объясняет, зачем здесь столько охраны. Вручая награду, доктор Айнсен Блайме спрашивает, не хотите ли вы сказать пару слов. Вы немного нервничаете и поспешно благодарите прогрессы первой. Вы в шутку благодарите Дэйва за то, что он сбежал из страны и оставил вам эту работу. Не-не-не, лучше я нервничу и поблагодарю по-человечески. Вы благодарите прогресс. И за взрывается аплодисментами. Питер и Джулия благосклонно принимают ваши слова, хоть и отмечают, что не они герои вечера. Возмущаясь на свое место, а возвращаясь на свое место, вы видите, что покрасневший Бозман довольно кивает вам. Это были правильные слова. Вы доедаете ужин, и кто-то сидящий за столом тычет вам за спину. Обернувшись, вы видите Бозмана, который быстро проходит мимо, сопровождая. Проходит мимо сопровождаемый Джулией Солсбери и Питером Клементом. Вы уверены, что он специально вас игнорирует. Кажется, он представляет премьер-министром некоторых гостей. Лучше они, чем вы. Вы доедаете ужин, выслушивайте последние речи и уходите домой. Удивительно, но вечер получился реально неплохим. Нужно будет сходить и на следующий, если Боузман вас пригласит, конечно. Хорошо, не зря сходил, получил награду лучшего новичка. Ну, я же говорю, что как бы тот мы бы просто профукали, неизвестно как. А первую поездку мы пропустили за семью. У нас и так были не очень хорошие отношения. Поэтому, в принципе, лучше поступить так, чем по-другому. А значит, в принципе, я все делаю правильно, я считаю. Так, что нас сейчас ждет? Прогрузочка не просто так. Сейчас, скорее всего, будет у нас день 296. Зной. Почти год. Я уже работаю в этой компании и забыл напрочь все кнопки, которые здесь есть, если честно, прикиньте. Так, салис. Как ты уже знаешь, клапаны нагреваются из-за жары. Если не ага. главный выключатель вырубит. Когда все остынет и снова заработает главный выключатель, можно будет снова дать питание. Направляй вентилятор на правильный клапан. На шкале перед тобой, где экраны, будет виден перегрев. Вентилятор иногда сам выключается. Так что ага. за ним следить не забывай. Да ты и так все это знаешь, Алекс. Ты восходящая звезда канала. И мы все -то тобой гордимся. О, <реку> ля, спасибо. Телефон заменили такой огромной рацией, в принципе, мне тоже даже понравилось. Бля, направлять теперь, ёбаный рот. У нас вон там жара, аж потолок плавится. Я ебу, я тоже не ебу. Так, кассета. Кассета. Я, блядь, забыл уже, что надо. Прогресс первым делом. Потом... А, потом ты и пойдешь. А, мощная мощная Дай, новая развлекательная консоль для дома. О, давайте Дай, поставим ее. Серенькая, да такая? Бешеный Нил, Дай, нахуй Дерзкий не, новый шампунь. Кхе -кхе. Ну что, я Мировой готов к работе, в А где? Тихо? Санций, а, или... Блять, а чем отличается-то? Ага. Чем отличие? вижу Я не понимаю, в чем отличие картинки. Блядь, ладно, давайте вот эту поставим, ладно Блин, он так шумит громко Я не понимаю, в чем была у них разница А можно ли будет интересно посмотреть потом? Ну, если не переигрывая Я-то могу, в принципе, переиграть, не проблема, но, блин Блин, я не знаю, а нормальная ли кассета-то, в принципе Хотя, ладно, пофиг, давайте ее поставим, фиксней Похоже, что звездная свадьба века привлекла больше народа, чем ожидалось. Ага. Блин, ладно, давайте нормальную фотку уберем. Нам нужно все-таки поднимать свою популярность. Почему нет-то? Мы их реально дохрена. Они А, можно включить и выключить, я понял. Форму сэндвича с беконом, что? Либо ошибка в заказе кареты. А, ну это не страшно. Так что у нас там дальше? обрадовал всех держателей карт-членов команды. Так, так, так, так. Вот, вот, да. Со всей будут получать, как команды, призы, Мужичок мне просто что-то не нравится, если границ. честно. Вот она хотя бы ежемесячно более менее нормально выглядит. И если судить по радости на лице этого победителя, в скором времени... А, я все предусмотрел, блядь. Так, так, так, так, так, что там? А, нормально, все хорошо. Ну, хотя бы звук появляется перегрева. Мне это нравится. Опа. Опа. И он уже сотни мужчин выстроиться в многочасовые и многометровые очереди. Да ладно. Они сообщают, что не справляются со спросом на невероятно популярный препарат. Главное, чтобы от него проблем потом не было в ожидании, в своей очереди, уже. Суток. Так работает, в работает, работает. Два капитана, попавшие в ловушку, ученые планируют спастись из Дериданта. Блин, а мне нравится эта цука. Показала, ну, естественно. У, у нее просто как он, он просто какое-то умное лицо, она такая, а я молодец, блин. Блин, мне нравятся такие переходы Доктор, в, в целом. Там с игрушками, здесь температура. Температура. Все Еще, все помнили, и дальше, и со температуры. температурой. Еще что нас ждет дальше? Интересно. Здесь Будем как типа лучшая работа. Не трогайте там руками, не доверяйте пиратам этим. Доверяйте этим. Специалистам. Прямо посреди парламент парк ни хренанов они... вот так район, конечно там, это вообще страшно а вот это хотя стульс, бы показывает их знак общества, при кулак а? безусловно внушительный образ в эти тяжелые времена однако как отметили пожарные если бы они не успели приехать вовремя, так цитирую, весь грёбаный город горел бы ко всем чертям а, а также так, а еще мне говорили в контексте я реклам там, по-моему, рано включаю. Но это 8, ладно. Так, 8-7. Бля, а че он не причесный, кстати? Он какой-то весь прям замызганный, бедный такой. И. оп. Тихо, тихо, тихо, че. А, все, я вспомнил. Я вспомнил, что надо делать. Так, ну я камеру вроде бы практически вовремя. Ч, может быть, чуть-чуть там обфукался, скажем так, объебался. Блять. Блять, подожди, блять, блять, блять, блять! Понятно, я понял. Но включить. Вентилятор выключился, падла. Так, так, так, так, так, так. Я понял. Ладно, более-менее там что смог сделать, восстановил. Я просто не понял, почему вентилятор не работал. Чуть-чуть это самое подъебал. Блин, я забыл, что он сам иногда выключается. Он очень быстро нагревается, прям вообще конкретно. Где Раз, смотрят два. на эту проблему по-научному? Вот так, вот оп. погодка? Просто великолепная Джерман. Блин, они... Отлично успел. он-то Он выебывается? Да, погода замечательная. У меня веки... Потянули... А, типа она там отдыхает, а почему я здесь, ага. блядь? Так, так, так, так, так. Так, как вниз там, ага. Да, все правильно, да. Горит, работает работы, хорошо. Граждан, сказать, нечем, так отлично, тут все нормально, дает тут, дает тут дает все дает работает. Дает хм, главное, не, дает главное, дает да, реально надо за я этим я всем прям наблюдать. Так, так, вот, так надо будет это обязательно, кстати, пересмотреть этот момент. Мне очень интересно, чем они сейчас говорят, если честно. Блин, а что это за зуб? Вот это то Что происходит? А, это он так будет, это и он и так, это он так пипикает. Так да, хорошо. А, и мне надо сказать, что все это было бы невозможным без щедрой поддержки Свист. Всем этим мы обязаны и, ага. и в Ах ты сука! Ну, хотя бы, позовало. по крайней мере, услышал. А? Что-нибудь ага. и... там настраивают, блядь. Как это своей работы уже все больше и, и больше, больше и бывает. И но мне нравится, это в принципе классно. Так. Этого ага. Этого э, да, но вы же уже что, сказали, что все в На самом деле. В графе стоит. О, боже, за что? О боже, за что? Нормально все? Тихо. Тихо. Вот, У так. нас всего 40 лет, чтобы отрастить жабры. Может, выпьем? А вот тут написано, блять, блять, блять. Ну, что же вы? Мы же праздновать должны. а Вы стоите, скучаете. Блядь! Блять, блядь! блядь, блядь. Еще раз благодарим Софию Риммингтон за помощь в организации. Не медлите люди! Наше время на исходе! На исходе, да, совершенно верно. Оставьте надежду, бегите в леса! Держите, И ок... наслаждайтесь! Поблагодарим доктора за Океан поглотит всех нас Ну Первая или третья камера сейчас будет. И вот это тоже сейчас вторая камера Сейчас наверное будет ее типа разъебывать Почему она себя так вела А вот они победители лотереи Спасибо, Джереми. Я сейчас в Скричфорде с Гарри Фейлсейфом, уборщиком из... Видите, ему жарко тоже. Ну, понятное деш... дело. Я выключаю, чтобы потом не забыть включить. Так будет проще, реально. Выбрали... Не забывай, выключатель вентилятора Да, да. Ах, ты ж, блядь, как вовремя-то... А, нет, это не он. Тихо. Тихо. Ага. Так, тут все работает, тут все работает. Нам не терпится узнать. Ага, включил, сразу направил. Он сейчас остудит его полностью. И мы выключим просто, и все. Просто проще, реально, не забыть включить, чем потом, блять, тупить, как вот я сейчас затупил. и Все, у меня трубится нахрен. И будет обидно. Это да, вот повезло, так Это будет настолько жарко, что тут уже костюм скинул, блядь. Ну, расскажите мне про момент, когда вы узнали, что победили. Ну, я пытался потопить mm -hmm. один упрямый поплавок Шестопластик навалил ага. И тут подходит директор О, А я же в этот момент была в пылу боя С весьма зубодробительными строфами Оба делали конфеты Так, так, завоза. так, так, так, так Да не, не, не, зачем же конфеты? Я его сохраняю в коллекции Оу, а, Да ладно Неожиданно я... а, Ага, сейчас этот скоро нагреется Больше чем уверен а вентилятор стоило бы и поменять, если О, честно. Оооо, да, вы... по-моему, они очень экономные. <связывающие> а мне интересно, он продолжит потом в пидже э, в рубашке. Весьма мудро. Мы должны понимать. А, то есть рейд. она и карточки обязательные. Есть книга про детей. Хотите, Необычный вопрос. Это там умирает уже от жары. Мне его жалко. Так, так, так. А, Все хорошо. Хм. Да. О, это оно. Что ж, ты? что она сейчас поймала? Что, вдохновение, блядь? Ну, ну, <laughs> Это вообще в шоке, там, что ну, происходит. Ну, э, включись. Аж в шоке, что происходит, блядь, от них. Вы посмотрите просто на ее лицо. А вот, Ах смотри, ты, смотри, сука. Вот Видите, Я прям услышал, как речь. он выключился, блядь. Ну, если начинать коллекцию, то, -то простого, доступного, вот. О, вечерние новости на износе. Показали в эфире кал на подносе. Но это же редкость. Да, простите за редкость. И на этом на сегодня все. Он Слава принес гав... Что? Кого? Спасибо, как же повезло. Да, реально, он пиджак забыл надеть. Он реально забыл пиджак потом, надеть. Не волят ли вы, его вы, за это? Ну ладно. Город нашей его Патрик? О, привет, Джереми, да, привет! Я в прямом эфире из Гризлфорда, который недавно завоевал титул самого вонючего города. И надо сказать, на такой жаре запах это просто, это, это, это, это, это непередаваемо. Я очень даже как понимаю. В этом как вы мирите с вонью? Ну, на самом деле, мы здесь очень гордимся нашим титулом, откровенно говоря. А то смотрите на него, аж светится. Сынок, представляешь... <смех> он там уже воды выпал, судя по всему, <смех> целый графин. <смех> Тихо. я. <смех> Так, что же тут случилось? А, ну, в общем, приехали добро. Что, барахли? -свист, а это вот здесь. А это вот здесь. Речь, конечно же, идет о новом флардовом заводе. Ага, они устроили большую презентацию про рабочие места и рост экономики, но когда мы узнали, как него вонять будет, мы на всем были согласны. Лишь бы завод у нас стоял. Неужели это вон не мешает вам жить, Барри? Скажем, например, когда заполняете налоговую отчетность или занимаетесь любовью. Так, так, так, так, так, что там, что там, что там? Вентилятор крутится, хорошо. Были, все были стоп, стоп, стоп, стоп. Блин, такой голос знакомый? только спустя несколько минут. Э, в народе поговаривают про там на якобы трупы А рев... это не Содерлинг ты случайно? Блин, да реально очень похоже Понятно, на Содерлинг. А какие симптомы? Первый симптом проявляется так. Начинаешь задавать тупые вопросы. Потом обычно Блять, реально? Нихуя себе, серьезно! <связь> да <связь> ты когда раз зубы чистил, бобжара, вонючий? <связь> а потом начинаешь не в попасть. Отгорланить всякие песенки, после чего... Бля, Слава, да, реально похож. Или это инду подождите. Блин, я забыл, по-моему, Саиндук. Да. Лисадерлинг, блин, я забыл, как правильно. По-моему, Саиндук. Да вот этого детка, кто у нас просто на русском озвучил? Мне стало очень взять. интересно. Мне надо рубашку снять. <laughs> это тоже Знаете в шоке. Что, а а что ты что делаешь? Что ты делаешь? А, Блин, а в чем смысл? А вот и апатия. Симптомы остаются еще галлюцинации. Мне нравится озвучка этого дитка. потеря сознания. Ну-ка. Бабулечка, это ты? Ну что, по-моему, пиздец. Я не хочу кушать лебедку. Сейчас, наверное, вентилятор отключится. Это тот, что я для него место, где он мог бы Опражнять <звы> Сейчас будет его, да, поднимать? А, <звы> за него новости придет? это все новости из Спасибо, Барри И пока в эти секунды вдоль наших берегов <звы> он там то говорит кстати Блин, здесь вот здесь вот прям очень Я много всего интересного сейчас происходит. Кажется, Именно за кадром. что видите, они потом продолжают разговаривать. Если, конечно, так, стоп, а что нет по Мы вернемся после рекламы. И... Минуты. Оп. В следующем блоке у нас не самый однозначный гость. Он так. может удаляться от темы, и прогресс может захотеть убрать С это из эфира. Ага, хорошо. Выключатель вентилятора барахлит. Тихо, тихо, подожди, что это за кассета. Микрофон еще работает. Не, мы эту кассету ставить не будем. Чего? Чего, Чего я пропустил? Чего я пропустил? Блять, я что-то пропустил. Оценка Б? Ну, садил, Оценочка Б это уже не C, не Г, не так далее. А что я пропустил-то? Ладно, похуй. Блять, что это да за кассета? Погода. Кто ее положил? Важнее. Блин, я ее так хочу включить, если честно, но, блять. Отвлекаться сейчас. Последнее дело. Господи, жарко-блядский рот. Так, садитесь, пожалуйста, побыстрее. Я так больше не могу, Дженни. бля Нет, мы не будем трогать эту кассету. Очень интересная, но не будем. У него же вот этот знак вот этих вот самых херов. Обойдемся. Какая, вторая камера будет? Да, будет вторая камера. И с вами снова вечерняя новость. И их ведущий Джереми Дональдсон. Позднее мы поговорим с капитаном первой в стране кошачьей футбольной команды, мистером Тыковкой. Но сперва у меня в гостях трое людей с весьма необычными болезнями. Первую нашу гостью мучает Икота уже 9 месяцев. Не так ли, мисс Пирси? Да, это так. <с topics> <с时><с时><с时><с时><с时> Расскажите, что же стало причиной? Ну, знаете, все несколько смешалось, если совсем уж честно. Так. Я как-то смотрела вашу передачу и вы рассказывали про <соспит> выборы, так и не прошло. О -о -о. Также сегодня с нами. Серьезно, блядь. Не могли бы вы рассказать, в чем состоит ваша физиологическая фиаско? Я так. хочу заявить, что люди вроде меня заслуживают уважения. Какого? Почему? Что сделал? не замечать на работе. Про наше общество в автобусах. Еще покинуть детские праздники. И это просто. А что а не сделали это? Почему? а Понятно. Итак. Извините, мой кишечник о. всегда не вовремя. И наконец у нас в гостях мужчины, который на все вопросы отвечает честно, даже когда не спрашивали. Как вы лечитесь, мистер Труман? С миссию бухла ненависти к себе и порнографии. Помогает. Неплохо. Психолог говорит, что нет. Что ж. Ну, раз такое дело. Там выключился и хорошо, на самом деле. А как вам живется, с икоты? На меня часто шикают, и это те. Тяжело. На работе попросили не отвечать на звонки и очень сильно бьет поверь в себя. Ну, у меня природок заебало. И люди верят в ваши истории. Да хуй там Честно, я не ожидала, что получат уже. ай ай слишком рано. Ой, слишком рано поставил на бок. Почему вы сегодня пришли? Ну ладно, блядь. Мы организовали группу поддержки для людей, чьи болезни вызывают смех у публики. Ага. Она называется ⁇ относитесь к нам серьезно ⁇ Да, и это... Черт возьми, не шутки. Ну <связывая> много людей вступило, да пара сраных неудачников. Мы пока втроем. <связывая> а, какие у вас успехи? <связывая> ну, перемены к лучшему. Три человека. Что-то совсем мало. Никто, а <существует> <существует> Это, конечно, видите, да. Ну, болезнь, Но болезнь, как бы, и кота хрен с ним. А с кишечником можно решить эту проблему, я думаю, если честно. Да <существует> Прошу прощения, очень жарко тут. О чем я вообще думал? Что тебя команда во все дыры <звёзд> бьет? Нет, как пизду по скидке. Простите, я напоминаю, это он не нарочно. И это же прямой эфир. Такова наша работа. Да, да, приходится все цензурить, что поделаешь. Да, мы это все зацензурим, пожалуй. Роза, скажите, как наши зрители могут вам помочь? Да, мы проводим забег, А, на первую да, камеру мы больше не переключим А, нет, я думал, она просто теперь будет там положаю. стоять долго нет, побежать, Так, нормально забирать. Пока я выключить Так, пожалуй, говорил, говорил, нет, так, я... пожалуй я вот я это вот так а, а, какой а, а, какой Чуть не проебал фишку И оп О, их выводит Оп, теперь эта камера Ж, Вторую камеру не нельзя, раз. пока четвертую Тыка. используем. Рыжая кошка, Нихуя его за заламывают там? Это правда необходимо. Да Отпустите! Отпустите его немедленно! Хватит! Ух, нихрена он там я ей сказал. Втащил! Замей. Тихо! Какая? Четвертая камера, хрен а с ним. Алекс, Первая камера. А, Алекс, а ну не не четвертая камера. Плечать. Так, хорошо. Ты там, у пульта. Так, да. И паузыка. Да. Так, давай-давай. Давай. Ага. Я каждого, ага. Хорошо. Ты... Блядь, что происходит? Я об этом уже давно думаю. И всем пора. Боже, до да чего же блядски жарко здесь? Мы же раньше новости делали. До всех этих лотерей и... Ебучего. Кошачьего футбола! <свят> Мы настраивали блокады, которые человечество не видело несколько веков! У нас враг у ворот! А я сейчас здесь и болтаю с тремя этими придурками. Я, кажется, так, допустим. Стал... Бозман, ты мне не позвонишь вы случайно? Вы не скажешь что-нибудь? Ну, пока я не передумал. Так, хорошо. Джей, Все, о, что то не у него не по крыши поехал, да? Запри дверь! Типа, понятно, что происходит Но у него либо реально крыша поехала Типа, в целом, с тем, что там происходит Алекс, сюда. Я Алекс, да? Ага, так, так, так У тебя там уже наверняка заряжено то, что ты должен Показать для рекламы Но сегодня мы меняем программу Посмотри направо Ага, кассета Посмотри направо Там лежит кассета Сделай и когда скажу И не раньше Запускай ее у тебя 15 секунд и лучше тебе не тупить. Так. Блять. Алекс, ты, конечно, не собираешься ставить эту кассету. Нет, не конечно. Ты знаешь, что делать. Конечно, знаю. Прогресс включаю. Все нормально. Мы исполнили. Хорошо. Немного а по-другому. А я почти включил, блядь. Нахуй. Блять, ладно. Ебашь эту кассету. Так, я не хочу навредить. Но если мне что-то не понравится, то я медлить не буду Да Молодец, я не включил камеру, хуй с Конечно Они уже взлетели, братан А с плюсом? Да конечно же я не покажу, пусть он там всех поубивает или нет Но... Новости не показывают Ни одни, какие еще новости будут показывать, блядь, кассеты каких-то тер террористических актов Но вы че, какой у меня этот смысл? Включать какую-то там, блядь, херобор лагерь для отдыха на всей семье. Вот это следующая будет реклама, блядь. А третья будет вот эта реклама. Все просто. Сейчас, наверное, туда посмотрим, а там все мертвы. Он, наверное, сейчас всех перестреляет, просто как по рекламу посмотрит. Ну, сейчас посмотрим, ладно. Ну ладно, я там капитал включил. Ну. Но... У меня-то, в принципе, выбора немного. Кто у нас там когда-либо, блядь, на канале показывал, что террористическое, даже за, блядь, для жизни других. В смысле? Включили. <свят> Али, да что, блять с тобой не так? Ты же реально, блядь, мог все изменить Да успокойся, Джереми Сама, блядь, успокойся Сколько еще? 8 секунд <свят> Ты, как тебя звать? Дэнди. Ну а как еще там, блять? Джереми, да пистолет <свят> Сколько? Сейчас начинаем Так, и вторая и камера наших так, так, так, так, ну-ка Главные темы дня Конечно, а не включил Сейчас окружает охуенно огромная военная армада мы буквально в кольце врагов. Как, кстати, и я. Я приказал запереть все двери в нашей студии. Но охрана все равно будет здесь с минуты на минуту. Поэтому времени у нас почти нет. Но пока что поговорим-ка, блядь, о новостях. Давай-давай поговорим. Почему бы и нет? И первый наш гость Дженни. Она, вот она здесь в студии и сегодня рассказала, что предлагала несколько новостных сюжетов. Помните были такие штуки, но ни один не приняли. Так скажи нам, Дженни, что именно было менее важным, чем наш сегодняшний парад говна и ебучая киса футболисты? И... Серьезно, Дженни, у нас Его, по-моему, прям right, совсем крыши едет, по-моему. Ну, прошу, хоть одну настоящую новость. Да не знаю, я не могу думать, я пытаюсь. <pirates noise> Боже, мы еще частная компания. А все так, будто Джулия, сука, Солсбери, лично здесь всем заправляет. Просто все. А Проще все просто запикать за... нахуй и все. Он вот он. Давайте его покажем. Что это означает, Энди? Давай подробнее, Энди. Ну, ждем, ждем, ждем, ждем. Да что, что и... и включаем обратно его. И... Полицейский! Полицейский ты! Легавый, блядь! Ну, да, раньше раньше? Еще два месяца не прошло. Вы что, все поехали, что ли? Дженни, ну как там насчет новостей? Ничего на ум не идет. Ну ладно, видимо, отдуваться будет Энди. Как бурлит, кровь? Так. Ты же за этим копом стал, что бурлило. Это твой первый захват заложников? Да. Да, небось, не ожидал, что самым окажешься. Ну ничего. Сколько людей... Бля, то, что с ним нет происходит? Документов? Бля, если бы я включил, интересно, если бы я включил кассету, как бы это все перекрутилось бы, интересно. Да что ну вы, ладно. Раз человек боится, то что-то скрывает. Ну да, вообще-то. Боже, как наивно. Слушайте, я просто полицейский. Пьячу и сок. Просто выполняешь приказы. Ну, слушай, это уже не честно. Это риторический вопрос. Дженни, ну а ты как уже... Созрел? Мне слишком интересно, мне даже, блядь, Пожалуйста, дополнить пора. нечем. Мне страшно. Алекс даже не поставил пленку. Это Конечно, не поставил. Все. Конечно, Дженни. не поставил, блядь. Ты же долбоюк. Я хотел сегодня уволиться. Речь приготовил, видите? Давай, давай. <свят> <свят> Мы посмотрим. У нас была запись. Видеокассер. Да, да, была. Послание от перебоя. Я его не слышал, но я знаю о чем там. И я хочу, чтобы зрители его увидели, узнали, какое мнение и сделали выводы. Но Алекс Уинстон, наш сотрудник, молодец! Сообщил, что вам всем не нужно такое смотреть. Конечно, не что надо. Это не для вещания. Нет, конечно. Может, Алекс включит его после? Без разницы. Завтра утром пленка придет в редакции всех новостных компаний. По всему миру. Но я хотел, чтобы вы увидели ее первыми. Послушали, что скажет перебой про эту страну без новостей. Потому что... Я взял все. зацензурил, блин. Первую камеру включу, потому что мы уже очень долго держим камеру на переднем плане. Но, в принципе, понятное дело, что у нас, видите, новости говно. было важное послание. С чем-то вы можете быть не согласны, но надо услышать и сделать выводы. Но мы, к сожалению, не покажем и эту кассету. Достоверный источник? Да, адекватнее, даже Алленс украшенец. Да, господи боже, ты специально, что ли, тупишь? Что так сложно понять-то? Не существует больше никаких достоверных источников. Ох и ты ж, блядь! Ух вот ты, давай, ебать! Прости, я, я не специально. Ебать! Аптечка, нам нужна аптечка. Ему не аптечка нужна, ему, сука, скорая парамедики. нужна. Со службой безопасности будут парамедики. Давай отпирай двери. Нет, не открывай. Джерен, кровь хлещет, он умрет. Бля, он либо умрет, да, либо да, реально пиздец. Двери, а тела... как ты думал, это еще закончится? Морковь? Нахер ты вообще, блядь, держишь пи... палец на курке, если не хотел его убивать, вообще? блядь. У тебя выходной должен был быть. Свиданка отменилась. Я подумала, здесь будет интереснее, чем сидеть дома грустить. И тебя... Вообще, да. Видеть. Злиться на тебя, все равно, что в теплый свитер, кутаться. Что за романтика? Я ничего милее не говорила. Надеюсь, еще скажу. Так. Это реально было сейчас мило. оставшиеся камеры на меня. Да, готово, хорошо. Через минуту я попрошу... Какая минута, блядь! Открыть двери. Какая Чтобы нахуй минута-то, блядь? А, ну плечо... Ну нет, помогай, хотя, в принципе... Конечно, Я тебя ждет себя арест. Не Я как... Думал напоследок себя как... Ну да, бой. да. Хотел в раз Теперь ночью. понятно, Но почему так, наши новости были говном. А Потому новости. что эти новости скрывали у нас все. Интересно. Понимаете? Мы вам столько всего не рассказываем. Так. большие группы ученых. Блокируем, Работают блокируем все. все. Все, все, все. Ой! Что не ту камеру случайно, Ну ладно. Что это? Пожалуйста. 10 секунд, чтобы опустить оружие. Если вы не подчинитесь, мы откроем огонь. Господи, да, Так, какую камеру? Дайте первую камеру. Четвертая 8, камера. пистолет. А, это Бозман сказал. Подумал о последствиях. Мы оба знаем, что в тюрьме не нет. Так, нахер. Новости. Включаем рекламу, все просто. Я включил, приезжайте в Бэмблис. Я не стал включать ту ненужную рекламу, поэтому включил эту. И включил ее достаточно рано. Ну, Но... пиздец, его расстреляли. Ну ладно, что поделаешь. А, у нас сейчас будет продолжение. Да, реклама будет идти где-то минуту. Ну давайте посмотрим, что тут интересного -то. Эфир завершен, доступно новое задание. сколько у нас еще времени? 10 минут. А плюс, а плюс, вообще отлично. Так, подробнее. А, ну наши рейтинги просто взлетели и были на самом верху, на третьем блоге. Проблема с Дональдсом была решена. Ни одного нецензурного слова не попало в эфир. Эфир без помех. Ужасный монтаж. Но это я как обычно. Плохой тайминг, перерыв на рекламу. Опять либо слишком поздно, либо слишком рано. Прогресс довольный эфиром. Прекрасная работа с колопанами. То есть, в принципе, единственное, у меня плохой монтаж. Я слишком либо плохо держу камеры, либо плохо их переключаю. А и плохой тайм перерыв на рекламу. То есть плохо переключаюсь на рекламу. Все. Небольшой бонус. Текущее состояние денег достаточно. И теперь солнце светит ярче. Вообще отлично. Ну и наши акции растут, да? Хорошо. Теперь мне интересно послушать все, что, все то, о чем они говорили. Вот это вот вы, подня, поднимается вверх, канал первый хорошо, это минус. Э, могли обрушить, могли их обрушить, прогресс вот этот самый. Так, снятое. М -м, получается, третий блок нам нужен, да? Или нам вообще все надо, подожди. А, это сыграть, подожди. Снятое, зной до эфира играть. Сменять еще как с Питера Клементов наливай. Но мы работаем над этим. Что, из шланга солнце поливать будете? Да, простовые крылья нацепили. Отсылки к мифам кондиционер не заменят. Может, хотя бы сегодня будешь милым? Ее тут даже нет. Зато есть он. Наш надзиратель с кабурой. Кто Энди? Да я ебу, что ли, как его зовут? Он охраняет нас от таких, как перебой. Ну да, сейчас же. Ненавижу оружие, аж трясет. Внимание, 10 секунд. Так что, есть там настоящие новости? Ну, мир катится ко всем чертям. Тебе подойдет? И пять, четыре, три. Так, теперь дальше едем. Мне интересно, что было там за экраном эфира, потому что теперь все понятно, что вот эти вот все новости, которые у нас были, выборы, последствия, бури, бла-бла-бла, это все новости а хуйня. Я поговорю с пациентами с невероятным. Так, нахуй, нахуй. Так, сейчас мы здесь звук выключим, здесь тоже, здесь тоже. Так, своим так. пальцем о мировой финансовой ситуации. А также узнаю, что трое случайных прохожих думают про работу ядерного реактора. А можно еще больше недовольства в голосе? По-моему, пара зрителей его не уловить. Зрители? То есть они у нас все же остались и даже ждут от нас фактов? Джереми, возьми себя в руки. Боузман и так на тебя зуб точат. Да, да, да. Возвращаемся с перерыва. Тишина в студии. А все что ли? Так быстро, да. Так, так, так, так, так, бла-бла-бла. То есть, в принципе, он и так уже был не в себе немножко. Еще, еще. О-о-о, вот самое интересное. Надо, кстати, знаете, что сделать? Я просто дурак. Вот так вот сначала сделать. Не в моем вкусе. О, ну ладно, это можно. Я так и подумала. только один, я все же на работе. На связи Ладно. наша так из Шайни Нон Си. Нет, на Так, теперь возвращаемся неполучную. обратно к нему. Мэган, так. как там у вас погодка? Просто великолепная, Джереми, спасибо, что спросил. А да вы чё, блядь, издеваетесь? Она на пляже, с ебучим коктейлем и с чем-то хоть похожим на реальные новости. А ты хочешь ее сюда, что ли? Вы ж так ладите. Не могу просто. Не, не, тоже не хочу. Вот чего я хочу, так. Ай, не суть. Мне бы сейчас и вентилятора на стол хватило. Боузман не даст добро на это. Знаешь, они ужинают вместе. Кто? Боузман и Меган. О -о -о. А Жена. она оказывается милашка. М -м -м. Да, Боузману удалось убедить бедную несчастную женщину связаться с его эго. У тебя микрофон включен. И да, я знакома с его женой. Она и правда милая. А ты-то откуда с ней знакома? Да я даже не знал, что она существует. Потому что мы с тобой 8 лет вместе работаем. И я ни разу не видела тебя на корпоративах. А, он Просто на них пыль. не ходит. О, да, это кошмар провести вечер со своими коллегами. Лучше уж так вот в чем прикол. Рэпером. А ты помнишь, когда-то с тобой было весело? Да, когда мы занимались настоящими новостями, пока твои дружки все не просрали. Что, прости? Мои дружки? Ну а что, это моя вина, что ли? Так, вот это да, уже, кстати, интересно. А что просрали-то? Почему ты вообще пришла сегодня, если у тебя выходной? <къех> так. Все, я с тобой не разговариваю. Все, дальше ничего интересного не будет, да? Ну, там посидит, посмотрит, водичку попьет. Его там покрасят. Они что-то говорят, не? Сейчас тут вот уже ск скоро на него, да? Так, это мы выключаем, это мы включаем. Бла-бла-бла, сейчас он там говорит. Знаете, для умной вы слишком тупите. Людям фларды важнее любой планеты. А вам правда София Римингто наплачивает уроки по теннису? Прошу прощения, но мне пора отрабатывать подачу. Кого, кого отрабатывать? Интересно, как она собирается отрабатывать. Ну ладно. Я знаю, ты слышишь меня. Бля, он что-то ей сказал, я пропустил. Видел Дженни? А во? Так, подачу. это тоже пора. Дженни. Блин, ну в принципе а такая в ней, сложная ситуация на самом деле. Я знаю, ты слышишь меня. А, она его игнори игнори игнорит она же? Шла? Ну вернись! У тебя же вон еще есть в стакане вода-то в целом. Просто и немножко. А, ну поэтому... Ударился локтем, больно. Так, нет, он здесь раздевается, понятное дело. Там ничего интересного, бла-бла-бла. Сейчас он допьет все, что у него есть, скорее всего, докричится за дженни, потому что она ему графин визажист. принесет. Визажист! Ал, визажист нет, попросит. Нет, нет, нет, ну нет же, я говорю: я знаю, что это не твоя работа, но принеси воды, а? Оф. Так, слушай. Я знаю, ты не обязана, и я не хочу понукать людьми, как одна соведущая. Но у меня все пересохло. А мне еще здесь сидеть. Сидеть здесь, пока не закончится это ебаное позорище. Интервью с Гарри Хапрофилов. Так что, если тебя не затруднит. Пожалуйста. Ну не стой. Спасибо. Да, на страничке у него, конечно, так себе. То есть, в принципе, если бы поставил кассету, то все бы развернулось намного иначе. Интересно, как? Но это мы уже не узнаем, что поставил кассету. Не поставил. Так, они там уже прощаются, да уже? Бла-бла-бла. Бла-бла. Стоп, у меня другой вопрос. Как она к нему не видно, пришла? Влияет... А, стоп. Да-да-да. Ага, все-таки принесла О, она ему графин с водой. Да ладно, неужто кому-то хуже живется, чем тебе? Мне кажется, или ты правда злишься на меня? Чтоб ты знал, Джереми, отсутствие нормальных новостей, не моих дружков заслуга. Я предлагала кучу идей, но они все зарубают. Баусман ебучий. Да нет, не Баусман, кто выше? Расскажи. Да мне и про это не стоило. О, -о, -о. серьезная проблема, не а? Выдра ебучая. Какой он прям сегодня прям очень злой, если честно. Даже галстук мудак не повязал. Потому что, судя по всему, не и так все понимают, что это все так для галочки. Видишь, Дженни, что там творится? Так, потом следующий. Бля, да что такое? Ладно. Следующий момент получается. Пашку свою снимает в прямом эфире. Может, все-таки отключим его. Нельзя. Так, ну часто она сначала у него там поднять, а потом упасть. Может, включим студию уже. Да, это проблема. Так, ждем, ждем, ждем, еще, еще, еще. передаю слово тебе, Джерри. Так, возвращаемся к нему. Тебе надо отойти подальше. Так, и что он с ним пойдет? Еще, еще дальше. Первые пару испражнений ужасающие. Он испражняться начал. Ну вот теперь и ты туда же. Ты бы присел, милок, пока светопреставление не началось. Так, интересно, что же случилось. Да плевать уже. Все, хватит. С меня хватит. Здесь, блядь, 200 градусов, и у меня нет больше сил. Ты говоришь, это каждую пятницу. Я кое-что сделал. В смысле? Что? А, это он мне когда кассету положил, когда отходил. А, вот как раз-таки он когда с каушем кое-что сделал, и как раз он нам положил камеру. А мы, по-моему... Получается, за точке кипения-то, в принципе, ничего уже и не пропустили, по-моему. Но все самое важное, в принципе, мы уловили. И мне об этом рассказывать. Кошачий футбол! Нам нужно брать интервью у минооборот. Так, ну это понятно, бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Тут понятно, ничего интересного. Так, а у кого, он, когда он? У кого пушку-то, кстати, выхватит? Я как понимаю, что это когда этих. А, когда этих уводить начнут, точно. Вот, Хватит! -то. Ух ты! Хватит, Сейчас, я сказал! Стоять! Сушку у него оп! Стоять! Ты что делаешь? Пытаюсь не обоссаться. А, Алекс, включай! Ну Выключим, пожалуй. Не смей, блядь, включать рекламу, пока я не скажу. Так, ты там у пульта. Бля, кстати, Боузман если бы я включил скажи, камеру, интересно? Слушай сюда! Пустишь рекламу раньше, чем скажу. Так, ну это мы слышим. Ну это понятно, это мы уже слышали. Потом нам скажет Боузман, типа не делай этого. Да. Так, так, так, это понятное дело. Это мы все слышали. Да, все, дальше идет уже третий блок. Конец игры. Что? Не понял. Что, следующая серия крайняя, что ли? Или это у меня был конец игры, все прям, В смысле конец, не включили? Конец. Так, не включили к это, понятно. Бла-бла-бла. Да, это самое-то. Так, ну здесь он там с нами речь толкает, потом включим мы ее или нет после этого и тому подобное. Ну рекламу бы хотелось бы посмотреть, которая там. Да, но если откроете дверь, то служба без... Так, ну это понятно, мы это тоже видели. Он там кого-то застрелил, бедного. После чего сейчас к нам ворвутся эти охранники. Семь. Шесть. Так, давай назад. Э, Что-то... Включаем. Что это? Вот это вот так, зачем пожалуйста. У нее руки в крови. Господи, А, это она кричал, давай рекламу, блядь. ну Мы оба знаем, что в тюрьме не ну, я вроде бы, как сказать, не очень вовремя-то включил камеру, но, в принципе, сойдет. Если это полный конец секрета, мы сейчас продолжение не увидим. И на этом будет немножко печально. Мне стало интересно, что там на камере... Нет, мы продолжим, мы продолжим. Поэтому, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, на телеграм. Ссылочка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.